Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! В прошлом видео мы говорили о том, что для воссоединения близнецовых половинок необходимо выходить на духовный план сознания. Необходимо, чтобы ваше сознание выходило на высокие уровни, оно было высоковибрационным. Мы говорили об этом не так подробно, мы говорили в общих чертах. Очень подробно мы рассматриваем эту тему на живых встречах. Иногда мы подробно отвечаем на вопросы на процессах РД-активации. Иногда в процессе РД-молитвы тоже возникают какие-то вопросы, связанные с этим процессом. Тоже вот Шанти на них отвечает. Но в сегодняшнем видео необходимо рассказать о том, что этот процесс, процесс на высшие, выхода на высшие уровни сознания не всегда бывает безопасным. Когда вы выходите на высшие планы сознания, это не всегда бывает так, что вы сразу же попали, а, вот, то есть вы были в повседневном плане сознания, да, вот вы были таким, как, какой вы есть, как привыкли себя чувствовать и а, выполняя эту или иную практику, медитацию, например, или йогу, или танец, или еще какую-то практику, вы сразу же выходите на мистический или на духовный план сознания. Не всегда это бывает так. Иногда человек, прежде чем а, достичь высших планов сознания, он как бы постепенно поднимается, он ощущает некоторые необычайные эмоции, необычайное состояние, он может чувствовать присутствие неких сущностей, например, да, вокруг себя, рядом с собой. И не всегда эта практика безопасна. Вы знаете, в православии, в православном христианстве очень хорошо об этом говорится, что человек действительно может попасть в определенные, как там говорят в православии, говорят прелести. Да? Его прещают те или иные состояния, его прещают те или иные способности или сверхспособности, которые вдруг в человеке, возможно, начинают проявляться, когда он начинает делать духовную практику. И не всегда это бывает безопасно для самого человека. Почему это небезопасно, к чему это может привести, мы сегодня расскажем. И будем мы говорить, это не чисто с теоретической позиции, а как мы любим всегда приводить именно практические примеры из жизни, то есть что в результате получается. И вот сегодняшнее видео, оно будет посвящено именно таким опасностям, мы будем называть их духовной опасностью. Будет посвящено духовным опасностям, которые постерегают человека во время духовной практики. Или же эти опасности могут постерегать вас тогда, когда вы контактируете, то есть взаимодействуете, общаетесь с теми людьми, которые а, помогают вам практиковать. Мы будем говорить на практических примерах. И почему мы решили сделать это видео. Не так давно я проводил консультацию, индивидуальную консультацию с человеком, который стал ну, буквально вот жертвой подобной ситуации. А у человека, на самом деле, произошла не просто жизненная драма, а у него жизнь переломилась. Она у него дала очень большой крюк. Его жизнь пошла совсем не в ту сторону, куда ему нужно было, куда он надеялся попасть а, и что ему было обещано. Я говорю в общих чертах, поскольку я не имею права передавать личную историю этого человека. Мы никогда не упоминаем имен, никогда не говорим о каких-то конкретных личностях, да, для того, чтобы была соблюдена такая вот тайна. Но тем не менее, вот такой практический случай, который произошел с этим человеком, он ляжет в основу нашего сегодняшнего видео, посвященного духовным опасностям. что такое медитация для повседневного сознания. Это просто освободиться от лишних мыслей, немножко отдохнуть, запитаться какой-то свежей энергией и все. Но когда вы выходите на более высокие планы, то есть вы практикуете э, в потоке, вы, вы стараетесь выйти на мистический план, на духовный, то здесь постерегает, безусловно, опасность. И очень важно отличать одни энергии от, другу, от других. К сожалению, не все люди могут отличить эти энергии по частотам, и я тоже не могла раньше отличить, а, до того, как открылась моя способность отличать эти энергии. Одно дело, когда ты просто чувствуешь. Я чувствую, да, вот я чувствительный тоже человек с самого детства, я очень четко, очень тонко реагировала на различные энергии, в том числе на слова, на энергию слов. И я просто могла реагировать, воспринимая эти энергии, и уйти из того места, где мне, например, было очень плохо, мне не нравилось. Но я не могла понять, что это за энергия в этом месте, что это за частоты, которые я воспринимала. Могла только догадываться и что-то вот себе представлять. Но сейчас, когда уже полноценно работаешь с энергией, то ты понимаешь, насколько очень много оттенков, даже в одном энергетическом потоке, даже на одном плане, казалось бы, сознание. Вот вы взяли мистический план. И как много там различных ловушек, как много там различных оттенков, которые ты должен научиться различать, если ты идешь самостоятельно. И должен понимать, какие ловушки ты должен обходить стороной, чтобы в них не попасть. Поэтому мы с Андреем очень часто это повторяем. И уже говорили в прошлом видео, все время повторяем о том, будьте осознанными, будьте аккуратными. После каждых наших онлайн-практик РД-активации, вот вчера, например, была РД-молитва, Сегодня после молитвы я всегда делаю день поддержки после нее. Почему? Потому что люди вчера поднялись в высокие состояния, они почувствовали эту энергию, а на второй день энергия сильно понижается, человек не знает, что с этим делать. И для этого есть тема поддержки. Также у нас после РД-активации всегда есть тема поддержки, где люди могут прийти, куда люди могут прийти, общаясь друг с другом, оставаться в одном потоке. То есть их не должно бросать из страны в сторону. И после любой из наших практик, будь то личные, индивидуальные практики, которые мы проводим, мы всегда говорим людям будьте аккуратны, будьте осознанны, осторожны, поскольку это действительно очень важно. Очень важно избежать ловушек, которые вас могут подстерегать на пути, на мистическом плане, на духовном, может сталкивать, стаскивать вас в астральный план, и вы даже этого не заметите, ну и так далее. И особенно важно когда вы еще, может быть, не умеете отличать эти энергии или даже умеете отличать. Особенно важно также найти того человека, который вам поможет дифференцировать эти энергии, различить их и подсказать в нужный момент, ты немножко пошел не туда, вот нужно идти вот сюда. То есть поскольку мы проводим эти энергетические практики, мы чувствуем на себе очень большую ответственность. И мы, безусловно, ответственные, в какой-то степени, в определенной степени ответственны за то, что с вами будет происходить после этих энергетических практик. Если во время этих практик вы находитесь действительно под защитой, если вы следуете вместе с нами в те пространства, в которые мы вас ведем, то вы находитесь под защитой. И мы об этом часто говорим и на РД активации, и на РД молитве, и на других практиках. После, после этих практик, вы также должны иметь в виду, что вы можете быть подвержены определенным опасностям, и для того, чтобы вы э, меньше рисковали, для того, чтобы вы осознавали, что с вами происходит, что может произойти что-то неладное. Да? Вот для этого есть и поддержка, которая происходит после этих процессов, и для этого есть такие вот видео, как сегодняшнее, на которых мы рассказываем, что может происходить. А может происходить действительно настоящая драма. Настоящая драма. Так вот, о чем, собственно, речь на сегодняшний день. Мы не можем рассказать обо всех опасностях. Мы о них рассказывали в различных видео. Мы очень много говорили об опасности духовной гордыни, называя ее драконом. Да? Потому что это действительно такая сущность. Мы очень подробно говорим о таких опасностях на живых ретритах. Там их несколько, семь. Семь основных опасностей духовных. Мы о них очень подробно говорим, и все люди, которые присутствуют, они э, в той или иной степени узнают, да, вот у меня вот это было, это было, оказывается, вот это все присутствует в нашей жизни. То есть это все реально. Сегодня мы поговорим э, об особенной ситуации. Особенная ситуация состоит в чем? В том, что человек, либо по своей неграмотности, либо по злому умыслу, либо еще по каким-то причинам, по невнимательности, может быть, по неосознанности, начинает подменять понятия. Он начинает говорить, послушай, ты моя близнецовая половинка, значит, мы должны быть с тобой вместе, а это значит, что мы должны и дальше идет целый перечень, чего человек должен. Я обещал в начале видео, что я расскажу о конкретном случае, который был у меня на консультации. Так вот, этот конкретный случай состоит в следующем. Женщина встречает в сети мужчину. Этот мужчина занимается духовными практиками. Он является для нее определенным авторитетом. Он ей в каком-то смысле помогает. Он помогает ей исцелиться. Он помогает ей еще в каких-то вопросах. И постепенно этот мужчина начинает говорить этой женщине, послушай, мы с тобой близнецовые половинки, а значит, мы должны быть с тобой вместе. А это значит, брось все, что у тебя сейчас есть, семья, ребенок, работа, место жительства, все. Ты должна все это бросить, причем именно, видите, должна все это бросить и должна следовать за мной. А, Но ну, любому человеку со стороны это сразу будет казаться подозрительным. Но так как женщина находится уже под влиянием этого человека, то она, она ему доверяет, то она начинает э, как бы следовать его рекомендациям, или даже не рекомендациям, а его приказам, уже можно сказать. И вы знаете, вот тут нужно заметить, очень важный момент, что помимо всего прочего, этот человек, я рассказываю конкретный случай, начинает употреблять еще и наши имена. – Мужчина. А, – Этот мужчина, да. Вот, вот тот, который начинает на эту женщину воздействовать, он начинает употреблять наши имена. Он говорит, вот, знаешь, Андрей и Шанти Ханса рассказывает о близнецовых половинках, это мы с тобой. И высылает наше видео, и как бы в доказательство отправляет несколько наших видео. Вот послушай, там говорится о нас. Почему на этом нужно а, особенно обратить внимание? Потому что мы со своей стороны действительно, по крайней мере, очень стараемся придерживаться правды, истины. Всегда говорить то, что есть, то, что есть в жизни, то, что есть в духовных практиках и так далее. И многие люди это действительно чувствуют, они действительно благодарны. И они говорят, если бы не вы, мы бы вообще не знали, что с нами происходит, и, наверное, с нами произошло бы что-то ужасное, поскольку мы потерялись бы, в этих пространствах, в этих состояниях, когда встречает свою родственную душу или близнецовую половинку, у человека наступает измененное состояние сознания, он считает, что он сходит с ума, у него начинается внутреннее очищение, он думает, что его там приворожили, сглазили или что еще, не знаю, с ним произошло, но если он начинает смотреть наше видео, у него все в голове, по полочкам встает, он понимает, что это а, вот такое вот явление, это РД-поток, и нужно себя вести правильно, так вот, на сегодняшний день так получается, что мы являемся определенными авторитетами в этой области. И ссылки на нас некоторых людей приводят к тому, что люди начинают этому человеку доверять. Ну я говорю в частности об этой женщине. Эта женщина смотрит наше видео и говорит, да, действительно, похоже. Они рассказывают похоже именно то, что происходит с нами, со мной и с тобой. Наверное, да, мы действительно близнецовой половинки. И тот мужчина ей говорит, ага, вот видишь... Мы близнецовые плавинки, поэтому ты должна сделать вот это, вот это, вот это и вот это. То есть использовать наши имена в своих не только корыстных, но и на самом деле деструктивных целях, я должен сказать. Это деструктивные цели. То, что потом рассказала женщина на консультации, но от этого просто дыбом волосы встают. То есть потом стала происходить настоящая такая драма. Но об этом она догадалась только через некоторое время. Я не буду рассказывать всех подробностей, поскольку не имею права это делать. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на том, чтобы вы чувствовали, разделяли, где есть правда, а где есть какая-то манипуляция. Где используют знания различные, в том числе и знания о пути родных душ, для своих каких-то узкокорыстных и деструктивных целей. Я должен сказать, поставить большой восклицательный знак, что мы никогда никого, ни при каких условиях никуда не вели и не говорили, ты должен делать это и не должен делать другого. Ты должен вот так и не должен делать вот это. Тем более мы не говорили никогда никому вообще, что ты должен слушать только нас. Когда вы слышите такие слова, это деструктивный путь. Это человек... Хочет просто манипулировать вами и использовать вас в своих целях. Всем говорит, должен, должен, должен. Тем более, говорит, что должен какие-то, в общем, довольно мрачные вещи делать, да? Так вот, светлый путь на светлом пути. Вам никто никогда не будет говорить, что вы должны. Что вы непременно это обязаны сделать. Тем более, должны сделать какие-то не очень хорошие вещи. Там всегда есть свобода выбора. На всех своих консультациях я говорю, что у вас есть выбор. Вот есть такой вариант, такой, а может быть еще третий, и четвертый. Но как минимум два точно есть. На, свои, на всех своих консультациях я никогда не говорю, что вы должны слушать мои слова, а не должны слушать слова чьи-то еще. Никогда не употребляю а, подобных вещей. Но те люди, которые, грубо говоря, примазываются к учению родных душах, почему-то каким-то образом считает возможным использовать наши знания, наш опыт и даже наш авторитет для своих узких корестных целей. Пожалуйста, будьте внимательны. Если прикрываются такими словами, как Близнецовые пламена, а, тем более РД-поток, если еще используют и наши имена, или чьи-то еще имена, да, это не обязательно, что человек этот честный, достойный и он ведет вас к свету. Обязательно чувствуйте, какая энергия от него идет. Если он что-то заставляет вас делать, то это уже жесткая энергия. Если он говорит, ты должен, это уже пошла жесткая энергия. Чувствуйте ее. И вы должны понять, что это что-то не то. У нас были такие случаи, когда некоторых людей из потока буквально уводили в совершенно другой поток, также, также оперируя такими же терминами, как все, хватит, пора идти выше. Сейчас очень много различных игр на, духовных, на духовном поприще. Кому-то нравится у них играть, кому-то не нравится, а кто-то не может жить без того самого родного потока, который вот он обрел со своей любовью. Да? И он не может жить без этого потока, и он только в этом потоке чувствует жизнь. Это все равно, что рыба не может жить без воды. Вот вы родились рыбой и вы живете в воде, и вдруг вас поместили в какую-то совершенно чуждую вам среду, и вы там задыхаетесь, вы не можете в ней жить. Точно так же каждый человек должен найти свой поток. Здесь слово "должен" к сожалению употребляется, но как еще сказать? Нам всем необходимо это сделать, чтобы чувствовать себя живым, чувствовать себя наполненным, чтобы мы реализовали свое предназначение, человек непременно хочет найти этот свой поток. И когда он его находит, он иногда встречает такие ловушки в виде вот таких особенных людей, которые хотят всем помочь, хотят всем что-то рассказать, показать, а что может быть лучше. Вот сейчас у тебя 3D, а там будет 10D, например. Да? Сейчас очень популярны эти, эти термины, и нам очень многие Знакомые как раз говорили, что это такое, что это там за 10D, ну и так далее, и так далее. Буквально, оказывается, мы этого сегодня не знаем с Андреем, потому что мы живем в своем потоке, мы развиваемся, мы делимся с вами, мы проводим свои занятия, свои ретриты, нам просто неинтересно, что происходит там дальше. Но, оказывается, есть такие даже форумы духовные, где люди общаются и начинают между собой как бы кидаться такими картами. А ты вот перешел там, например, в 7D, а я еще я там в 4D, например, нахожусь, и так далее. Все это важно чувствовать. На самом деле, где какая-то иллюзия, какой-то шаблон, который вам пытаются навязать, а где действительно настоящее. Да, к сожалению, вот такие люди встречаются, которые используют наши имена, как бы говоря, вот смотри, они сказали, значит, так оно и есть. Мы-то, может быть, так и сказали. Может быть, у них действительно особенная была связь, родная, родственная связь да, по Душе. Может быть, так и было. Может быть, это мужчина и не ошибся. Но он интерпретировал это по-своему, и в угоду своему эго он совершил вот такое нехорошее как бы, он, действие он по отношению к человек. женщине. Он сломал судьбу человека, понимаете? Ну, давайте не будем так громко говорить. Да. Ну, на самом деле это так. Потому что человек может всегда исправить свою судьбу. И если это женщина или мужчина, ну, если этот человек ошибся, он, он пошел на эту ошибку, он ее совершил, значит, зачем-то ему эта ошибка была тоже нужна. Она, она молодец, она не расстраивается, она не, уны, не унывает, она очень оптимистично настроена, что все будет хорошо. Она молодец. И вы знаете, по большому счету, вот найдутся обязательно такие мудрые, в кавычках, люди, которые скажут, действительно, ну, значит, ей это было нужно, ну, значит, ему это было нужно. Они нашли друг друга. Да, друг другу, да, действительно, было нужно. Но вы знаете, на самом деле, человек приходит в эту жизнь для того, чтобы учиться, извлекать какие-то уроки. И, как сказал один известный великий человек, что мы лучше будем учиться на чужих ошибках, чем на своих. По-моему, Бисмарк это говорил, сейчас точно я не вспомню. Так вот, лучше все-таки учиться на чужих ошибках. Если в вашей жизни появляются люди, которые прикрываются различными модными терминами, близнецовые пламена, значит, теперь еще РД-поток, 3 d 5 d видящие, знающие, ну и тому подобное, ну сами понимаете, да? Вот они прикрываются всеми этими терминами, а в результате они просто манипулируют сознанием человека. Просто они его используют для своих собственных целей, для чего-то ему это нужно. Хотите сказать об этом случае, когда этот мужчина вдруг понял, что вот эта женщина не может ему принести ну просто не способны ему принести то, что он, собственно говоря, ожидал, да, он стал очень сильно сомневаться, очень сильно злиться на нее. То есть он фактически манипулировал ее сознанием для того, чтобы она все бросила, пришла к нему, да, для того, чтобы фактически ее использовать на самом деле. А когда он понял, что он использовать ее не может, он начал очень э, сильно злиться. А, ну что в результате выяснилось? Конечно, они никакие не близнецовые половинки, это совершенно очевидно. А, э, тут, то есть, тут никаких разночтений быть не может. И, видимо, я могу предположить, что он искренне заблуждался, что он действительно считал, что они близнецовые половинки, и поэтому, если они бу будут жить вместе, они будут э, невероятным образом развиваться и будут просто невероятно счастливы. И в этом произошла ошибка. Но это немножко другая тема. А ситуация состоит еще в том, что он путем, различных манипуляций, в том числе манипуляции с энергиями, я должен сказать, да? Опять-таки всех подробностей я не могу разглашать, но эта женщина мне рассказывала действительно такие чудесные, получудесные вещи, которые с ней происходили в результате контакта с ним, с этим мужчиной. Так вот, в результате этих манипуляций, в том числе энергетических, он завладел ее сознанием, он смог ее каким-то образом использовать. Ну а что в итоге? А в итоге он поломал ей жизнь и сам тоже оказался недоволен. Вот что происходит, когда происходит, возникает манипуляция. Когда же вы движетесь в потоке, таком, какой он есть, когда вы не говорите ни себе, ни другим, что вы что-то должны и обязаны и так далее. Когда а, вы чувствуете свою душу, сердце, и исследуете своей душе и при этом очень осознанно и внимательно следуете, да, для того, чтобы не перепутать свой внутренний голос с какими-то еще голосами. А какие, а какие еще могут быть голоса? Из астрального плана могут быть голоса, вот те самые а, прелести, которые вас соблазняют. Из того же мистического плана могут быть различные как бы учителя, которые вас уводят не в те стороны. С этим мы тоже сталкиваемся довольно часто. Когда а, нам рассказывают, вы знаете, а вот я вчера слышал голос, или слышала голос, и было вот такое-то, такое-то, такое-то знание. Вы скажите, это вообще как? Мы начинаем рассматривать, а после того, как вы услышали этот голос, какое вы состояние у себя внутри почувствовали? Что вы внутри почувствовали? Страх почувствовали, не стало страшно. Это уже не высшие силы, не будут у вас высшие силы пугать и стращать. Высшие силы вам дают благость, любовь и покой. Когда мы проводим свои энергетические практики, это всегда ощущают все участники. Покой, благость и любовь. Это то, что наполняет вас. То, что потом начинаются элементы внутреннего очищения, это другой разговор, когда у человека вычищаются различные его внутренние проблемы. Но когда происходят энергетические практики, если вы идете светлым путем, там нет страха, никто вас не стращает. Вы знаете, говорили такие вещи. А, я пришел к Высшим Божественным Существам, и они меня отвергли. Это говорил человек меди... в медитации. Они меня отвергли. Они сказали, уходи. До тех пор, пока ты не сделаешь того-то, -того, так к нам не приходи. Да, да. Это, это, это, это вот и есть вот эти духовные опасности. Вы попали куда-то не mm -hmm. туда. Никогда ваши родные Высшие Силы вам не скажут, эй, уходи от меня. Они всегда рады, что вы к ним пришли. Они всегда готовы с вами поделиться всем своим самым сокровенным, самым ценным. Они готовы передать вам свою любовь, свою поддержку. Они вселяют в вас покой. И даже если у вас какие-то проблемы, очень большие трудности, и вы к ним выходите, они никогда не осуждают вас. Они не говорят вам, сам виноват, ты сам породил эту ситуацию, вот теперь иди и расхлебывай. Никогда высшая сила вам это не скажет. они всегда вас поддержат. Да. Вот в этом, вы знаете, вот это очень важный момент, я сейчас подошел к нему, в этом есть определяющий критерий, вы находитесь на верном светлом пути, или вас куда-то соблазнили, увели в сторону, или вы сами нечаянно попали в какие-то не те области, если занимаетесь медитацией, или если вы общаетесь с какими-то людьми, которые называют вас мастерами. Если вы идете светлым путем, там вас встречает настоящая, безусловная любовь, там вас встречает покой, умиротворение и благость. Это основные характеристики. Если же вы встречаете не осуждение, страх, злобу а, еще тому подобное, вы знаете, люди нам рассказывали, что после некоторых энергетических сеансов другие люди, а, у них появляется мысль о суициде вообще. Понимаете? Вот такие страшные вещи. Ну там, на самом деле, я понимаю, о чем сейчас Андрей говорит, да. о каком конкретном примере, просто мы его не будем озвучивать, но ну, это ни к чему. Мы не имеем права. Но то, о чем он говорит, вот эти мысли, они появились после выхода на астральный план. Это был достаточно низкий астральный план, то есть очень, ну, очень нехорошие вибрации, да, будем так говорить, не высокие, не светлые, не добрые, наоборот, вот. Достаточно очень, ну если вот по частотам, да, смотрите, где-то есть нейтральные частоты в астральном плане, есть более высокие, а есть низкие. И вот где-то вот внизу эти были частоты, очень такие жесткие, агрессивные, что действительно человек, который участвовал вот в таком процессе, потом у него началась жуткая депрессия до мыслей о суициде. Это, конечно же, очень печально и на самом деле очень опасно. Потому что, что еще важно сказать, не каждому человеку можно работать с энергиями, не каждому. Потому что есть есть люди, у которых есть специфические склонности положение такой точки сборки которым нельзя заниматься духовными практиками. Мы таких людей тоже встречали, мы их чувствовали и говорили сразу же четко, нет, не нужно, вам не нужно заниматься этой практикой. Человек иногда, конечно, обижается, не понимает почему, но на самом деле, когда ты говоришь не нужно, ты делаешь человеку больше блага, чем наоборот, да? Потому что может случиться и вред, вот как в этом сеансе, где случилась активизация низкочастотной астральной энергии, которая довела человека буквально до мысли о самоубийстве. Я что хочу еще сказать, я слушаю внимательно, стою Андрея, полностью совсем согласна, мне нечего добавить, но что еще очень важно, с чем мы столкнулись однажды, вот не так давно, несколько месяцев назад, тоже приходил один человек на консультацию к Андрею. Вы знаете, очень часто нам пишут люди и говорят, вы вот мне сегодня во сне пришли. Вот пришел Андрей, чему-то меня учил, да, да, да. пришла Шанти, мне что-то рассказывала, передавала какой-то опыт. Ну, или вдвоем, или поодиночку приходим. Ну, вот Часто достаточно нам говорят, что вот вы мне приснились, вы мне что-то передали, я почувствовал это. И дальше уже описывают, что почувствовали. И вот пришел один человек к Андреевне консультацию и рассказывает то, -то, то же самое. Вы мне приснились, а вот дальше уже Андрей пусть расскажет, поскольку это не моя была работа. Да, <с? была такая консультация удивительная и, в общем, даже поразительная для меня. Я был в шоке, когда человек сказал, что вы, то есть обращаясь ко мне, и Андрей, вы, Андрей, ко мне пришли и сказали мне, что если я не могу сейчас вот двигаться по духовному пути, то я должен вот расслабиться, выпить, погулять и так далее. Я говорю, что? А и он, этот человек, пришел ко мне, потому что, говорит, я почему к вам, собственно, консультации пришел? Потому что вы вот вы мне это говорите. Я говорю, ну так, стоп, во-первых, я никому во сне не прихожу. У меня есть ночью другие занятия, я отдыхаю, сплю. Вот, это во-первых. Во-вторых, если даже моя Высшая Душа там вам что-то и советовала, никогда она этого не посоветует. Ни в повседневной жизни, мы сами не курим, не пьем, да, другим тем более не советуем. Ни тем более на каких-то планах, на астральном, на мистическом или на духовном. Мы никогда этого не делаем. О чем речь? О том же самом, что... Если не в повседневности, так уже на астральных планах, на мистических планах. Есть определенные силы, есть определенные личности, субличности, которые маскируются под различные да. виды. Да, да. А вы знаете, к вам во сне может прийти Христос, например, и сказать, что вы там убили соседа, потому что он грешник, например. Да? Никогда Христос этого не скажет и не сделает. Это не свойственно ему. То же самое. Этот человек сказал, что вы мне сказали, что вот я в принципе могу там выпить, покурить, расслабиться. Да никогда я этого не скажу. То есть опять, прикрываясь нашими именами, тем более нашими образами, выдается какая-то шокирующая информация, что человек должен то-то или другое. Обязательно, обязательно, если вы столкнулись с подобными явлениями, обязательно нужно чувствовать энергию. Обязательно нужно очень критично к этому относиться. А почему этот образ, или этот человек, или эта там, личность мне сказала это? А соответствует ли это моей душе? Вообще интересно мне этот или нет? Или это вообще никак не сопряжено с моим путем? Мне это вообще не подходит. Причем человек, тот, который обратился на консультацию, хороший, нормальный, добрый человек. То есть для него это не очень-то свойственно. И хорошо, что он пришел на консультацию, потому что если бы он оставался с этими мыслями, ну кто его знает, может быть, он дальше бы дальше следовал этому голосу, который, как он сказал, как бы вел его к просветлению. Он сказал: "Андрей, вы меня ведете к просветлению, но к просветлению вообще никого не веду, поскольку я не просветленный". А вот я имею опыт соответствующий. То, что называют просветлением, на самом деле чаще всего это протипха. Так вот у меня есть соответствующий опыт, и я знаю, что это такое, но я не просветленный. Иметь опыт и быть просветленным — это не одно и то же. А если я не просветленный, то я не могу вести к просветлению человека. Да, даже если бы вел, то все равно вот эти ловушки они сохраняются. Даже если ты ведешь человека в его процессах, часто это заметно на индивидуальных сеансах. Я индивидуально работаю с женщинами и ты просто понимаешь, насколько человек подвластен этим ловушкам. Ты говоришь одно и всегда даешь рекомендации после сеанса. Делайте то-то, то-то, то-то. Он приходит и говорит, а вот вы знаете, у меня вот сейчас вот и так обтекаемо, у меня вот такие ощущения. Я всегда говорю, расскажите подробнее, что за ощущения. И когда человек начинает рассказывать, я могу сразу же прочувствовать, просканировать и сказать, нет, это не то, это что-то не то вы делаете. Вот если у вас вот то-то, то-то, тогда да. А если вы ушли в какие-то низкие астральные ощущения, нет, это не, это не духовный путь, это не поток, не Свет, не Любовь, как многие могут а, на самом деле понять, обмануться. В сегодняшнем видео мы хотели рассказать о очень важной вещи, что когда вы занимаетесь духовными практиками, или когда вы общаетесь с ведущими, или, как они называют себя, мастерами духовных практик, очень часто любят себя называть мастерами, эти люди, когда вы с ними общаетесь, либо когда самостоятельно занимаетесь, вы должны очень критично относиться к тому, что вы встречаете в своей внешней жизни, с кем вы общаетесь, или на своем внутреннем плане, что какой внутренний голос вам говорит. Вы не должны думать, что если вы делаете медитацию, то вы выйдете только на светлые силы и больше никакие враждебные или хитрые силы вам не встретятся. Ничего подобного. Наоборот, у вас должен быть всегда нос по ветру, вы всегда должны чувствовать, а что это за энергия? Почему я слышу тот голос или другой голос? Или может быть мне какая-то мысль приходит в голову? А светлая ли эта мысль? Вы должны всегда относиться критично и взвешивать на весах. На каких весах? На одной чаше весов у вас лежит э, состояние покоя, благости, безусловной любви, а на другой чаше весов у вас лежит то, что вы, может быть, испытываете другое. Вот что для вас более ценно? Ваша душа всегда тяготеет к Божественному, к Свету, ваша душа всегда тяготеет к покою, к благости, к любви. Но есть некоторые силы, и у нас, у каждого внутри и в нашем внешнем пространстве, некоторые силы, которые нас периодически туда уводят, и вы должны всегда все, все взвешивать за и против, туда или вы идете, согласна ли ваша Высшая Душа на то, что вы услышали у себя внутри во время медитации или от какого-то другого человека. Пусть этот человек прикрывается такими терминами, как «близнецовые племена, «поток родных душ», или «5D-3D», или «просветление» или йога, или все что угодно, он может прикрываться какими угодно именами, но то, какая энергия от него идет, и то, что потом в результате получается, да, по плодам узнаете дерево, так вот, все это и показывает, что же это за человек, или что это за личность, субличность, которая вам что-то нашептывает, что-то говорит. Очень важный момент, если вы занимаетесь духовными практиками, если вы идете по духовному пути, вы всегда должны очень критично относиться к тому, что вы встречаете. Вы всегда должны ориентироваться на высшее духовное состояние, состояние покоя и безусловной любви. Это должно быть критерием. Это должно быть лакмусовая бумажка, если кто-то помнит из программы, из школьной в химии, лакмусовые бумажки, которая проверяет, это так или это не так. Да? То есть должны все время проверять. Доверяй но проверяй. вы не должны э, как опрометчиво относиться к тому что вот сейчас я сделаю медитацию. вот сейчас я сделаю ту или иную духовную практику и я непременно выйду только на божественное и никаких других вариантов быть не может ничего подобного. А самом деле как у нас в повседневной жизни есть добрые светлые люди так и есть и злые и коварные и обманщики, то же самое все то же самое присутствует и на духовном или лучше говорить на энергетическом плане только гораздо в более выраженном, более ярком виде происходит. А там, поэтому а, ярко происходит, но это нужно чувствовать. Поэтому нужно развивать свою чувствительность и нужно а, развивать свое критическое мышление, для того, чтобы не попасть а не на тот путь, который ваша душа, собственно говоря, выбрала. Ведь что получается? Вначале человек ищет духовность. Он а, стремится к тому, чтобы обрести себя, свой поток, он стремится к тому, чтобы душа его радовалась, пела, да? вот такие у него изначально запросы. Но когда он начинает заниматься, он может попасть совсем не в те сферы, он может угодить в эти ловушки, в эти духовные опасности. И жизнь его дает большой крюк, как вот в том самом случае, о котором я сегодня рассказал, и таких случаев достаточно много. Вот об этом сегодня мы хотели вам рассказать. Будьте, пожалуйста, внимательны, будьте, пожалуйста, здравы на своем пути. И пусть вас ведет ваша высшая душа. Не те ваши инстинкты, которые относятся к астральному плану, они у нас у каждого есть в той или иной степени, а наши высшие позывы, наша высшая душа, которая всегда хочет, стремится, жаждет покоя и безусловной любви. Вот это пусть будет вашим ориентиром на вашем пути.